terrorist is <laughs> Да, вот очень интересно. Ну что делаем? Ну что? Давай, значит, пойдем. Пойдем, пойдем. Посетила часть надо Да, да, да. Извините, я вас Я вас не знаю. Я вас Я а это и головный два мистера. Подорожим. Вот так, да, мы объясни, как делать. Ты победил маленьким фриермером. потом я народ уже что это вот, порядок, Это у нас? У меня Кругили. Деньги, да. Не нет, нормально, я скажу, это отлично. Вот. вот Сейчас на вот прямо. Как ходит. он себя ведет, пальцы? На торгах. Вообще. Ну, круто на торгах. Круто. Торгует сейчас. Ну что ж делать-то, Игорь? Ну, круто-то надо свой-то, Игорь, оцените, что здесь говорить-то. Ну, здесь рядом еще. Зарплат заплатил? Зарплаты у нас полностью рассчитаны. А мы сейчас спросим, Зарплат платят, нет? Ну, здесь и зарплаты, здесь морозко можно сказать. Тот, кто работает. Вы работаете. Сколько он заплатил в февраль? А не. не, <решев> не, <решев> а не, не а который... Пойдем сейчас <решев> <этот склад>. пойдём, <решев> посмотрим семена Пойдем посмотрим. на вопрос берем. Вот. еще Экономические только в общем, не Сейчас Я учусь, если есть, пропорции. Профивасизма, да? Раньше в наверное, Раньше в 300 человек числились. Ну а здесь люди, которые должны У меня еще есть перспективы. Ага. Так, вот, Великолепный... Великолепный... Вот те люди, которые у меня работают, а работают. они работают практически осенний сезон. А вот откройте. Посмотрите, Сейчас Посмотрите, да? Сейчас. да? Посмотрите, да? Посмотрите, да? с да? Посмотрите, Давайте. Пару раза производство. Да. Два раза нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Значит, залог есть, питьево есть. Во время часа. что надо получил. Во время договора, чтобы позволить хозяйственным есть сельским сельским сельским сельским сельским по сельским кредиту сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским сельским Ну, сельским по сельским в этом году нет. Нет, вот то, что мы начали... А где Борисович? Нет, еще, нет, еще. Нет, нет, это тонн уже поступает. Да не просто очередь не дошла. А, очередь да. Да. Вот. Мы просто, Ну, мы сейчас решили <свист> дать кредит товарный, на дали наши материалы и изобрения. Пока на 50 миллиардов. Это наши числа. Это еще у нас. надо, надо в чтобы здесь организовано было. А где, Олег? Здесь. Здесь, здесь, здесь. Вы занимаетесь? Обязательно. Обязательно. Вопросы, а как руководителя. Остальные кредиты. Товарный кредит, мало что? Я, я знаю. Запчасти. Товарный кредит какой? Запчасти, удобрения и э, ГС. Что что Все. <связь> семена у вас Пусть есть, я посмотрел подход. Не смотрите так строго, <связь> что, да? <связь> <связь> есть семена, как же не было? Семена. есть? У меня другой Я я у нас говорю. старые 30 раз, старые комбайны купили а другой помещеный, как он? Mm -hmm. 10, 10 лет тому назад, которые получили куплены 40 комбайн. комбайны а 8 лет только комбайн, потом списывают mm -hmm. а ну, мне аккумулятор дадут запчасти? Остальное, на, на остальное запрещать деньги мы ну, а, зарабатываем, мы только на тех. а другой помощи нет. Другой а вот в, этом, этом, в этом году Огромные а. а. деньги. А, просто мы тоже Тут, наверное, да. так Товарный кредит, он только что сейчас пошел, надо прямо говорить. Во-первых, солярка идет 120, он вот на наш район 90 миллионов нам выделено уже на подходе. Запасные, на запасные части. части, сейчас договорные отношения. Дальше. По этому минеральному добыче, 500 тонн за железной дорогой договоримся. Сейчас только-только этот процесс, как говорится, начинается. Отпуск mm -hmm. пойдет. И 10 числа. 10 числа. Да, еще? Еще? Мы, значит, всех их... Когда от хозяйство взял? А, а что касается вот того, что 20, 20, 20 ты задаешь вопрос, 20, 20, 20, что тебе хочется пошире взять, это другой уже вопрос. У нас тоже есть да. возможность да. ограничены. Это, это уже прохладные. другой общем, вопрос. Да. Совсем да. все да. Да. да. А я вас да. помню, вы были вот они на встрече, они дали турецкий, вот вы вот вы варианты. Я помню, я Значит, я на И не Сколько там Они никогда не получали... Они обязаны него. Я обязан договор заключенных Те, которые работают, допустим, коммонеры, значит, трактористы, они получали кроме этого... По 5, 6 тонн И плюс еще деньги. Мы здесь мы Идем по пути. Значит, развивать. Личный частный сектор. 15 почему? Потому что допустим месяц да. и да. участник да. все должен быть. А быть. И почему? Если у меня Теперь так, я больше уже не, я не, в не, в не вмешиваюсь в это дело. Какую цену Мы стены даем. Мы начнем с грузовиков, но продолжим на три года, допустим, Причем как, Допустим, пришло два драктора на А мы у них молоко закупаем ежедневно. И раз Вам дорого. Или дешево, На аукционе вы сами. Вы только вы имеете право участвовать. Вы сами определяете, какая будет... Как решить, так решить. Ну ладно. так Давайте Пошли. Пошли. А ну что вы? Это раза не дошло до это ему не касается, да? Я там свое охраняю. Я закажу... Это Хорошо, Есть... Куда а кто так? -то. Я скажу, Егор, если вот такая будет, ты да. вот, вот, вот, вот самое главное. Если мы... Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. надо Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Она в прошлый раз мне строго сказала. С тобой разберемся. У нее пятна детей, земли Вот я ее Она должна спасти. У нее несовершенно летние дети. Расшиет. Старше 17, второй, 15. 8, 7 и 3. Вот, 8, 7 и 3. Чего 87,3? 8 лет. Расшиет. 7 лет и 3, года Старшие 17, Должно быть было, это нет, резервный нет, фонд у нас нет но, такого. Но у вас земля... фермера, фермера. фермера. Я, фермера. я получаю всего. Вот поймите, И Нет, хоть от клада, сиди куда 100 -х, 100 -х, 100 -х, 100 -х. У меня, например, 10 соток. Нет, вы поймите, 500 килограмм, это на, на сколько человек? 5 соток другой, а? это приужадебный участок, наверное, 10 соток. А это по его, бы а это совсем другое. совершенно детей в здесь? Это мы получали, это совсем а другое. А, немцов... а вот немцовские нет. победности нет. А, почему? Он, он, он обещал нам, и не, не дает. дает, вот надо спросить у него. Мы зарплату не получаем. Мы вообще два года ничего не получали, и так живем. Вам-то месяц можно жить. Что с ним то надо чего-нибудь помочь. Вот поедем домой, к ней. Не надо, пока ты пока други тарси дома. Борис Димович. Чего? Нет. Ну, ладно. Давайте вот так. Не надо, мы же должны дома смотреть. Не надо. Я с Тарелёвым общаюсь. Как я живу? Сейчас вопрос нерешимый, правильно? Поэтому давайте чуть побольше. Никогда буду решать. Когда Нет, ну, Борис Димович, во-первых, мы так от нас выше отличаются. Кстати, говори, выделили мы еху. Борис Димович, вы немецовские деньги нам выделили за декабрь месяц. Но я. Я это знаю. Так, да, мы да, еще да, не получали с ноября Говорят, денег нет. Подождите, подождите. Да. По декабрь да, месяц включительно. Детские пособия. Это всем, другой. Мы получили компенсации детям. Пособие по бедности да. вы не получили за ноябрь-декабрь? Да, да, да. Уже март кончается. Мы это пособием месяц. сейчас, буквально вчера, я... Нам раз, ничего прождите. не нравится. Мы сами буква... ходим, это Морозову. Каждый раз. Ну, вот Морозов. Ну, я знаю, выходит. я его знаю. Буквально вчера мы опять смог За каждую мелочь ходим а мы, вот. Потом да, да и мы решили изменить несколько систем выдачи пособий. Я думаю, сейчас это будет быстрее. Мы просто районным администрациям и сельским позволим разрешим вот, выдавать вот не здесь деньгами, вот именно не деньгами, а место. Да, на месте решать, каким образом выдавать. Пойдем. Еще, еще вопрос, еще один вопрос. Не Без Почему богатые дома строят? А я ничего, не могу немножко сделать ремонт. А? почему нельзя? У нас, у нас Все получают деньги. богатые. У меня даже нету детям спать. У меня четверо, две девушки взрослые. Два пацана организацию организациями я понимаю, как вам я я наш общий. Не твой только. Он наш общий. Мы должны мне помочь. Ну, чего? Сейчас. Вопросы. Что сказать? время ваш этот. Вы с ней обедаете? Сейчас, а, Сейчас. А, поедем. Да, поедем. Как ты его, ты его. сюда. Ну, здесь вопросы, думал, вопросы. А здесь вопросы, может быть, беседы. А, мы, мы, а, мы, а мы, здесь мы, сразу вечер, как потепление. Ну, чего здесь привезти? Самое главное, для чего привезли? Посмотрели, что есть хозяйство? Что производим? Хотя, спокойно можно говорить, что 10% производства – это хозяйство, зерна. 15 процентов сахарные сёклы произвели это не только здесь. Народ, который ключейщик работает, потенциально от района, Потенциального... а в районе 29 И в этом году вот у нас с народом нашим значит, можем увеличить практически два раза еще производство угу. по сравнению с то, что было в 95 году. Хотя за сущний год значит, э, люди настроены, работают, а когда работают, зарплата есть, вопросов нет. Вот у меня сейчас пример можно привести ежедневный вот как вот за 220 километров ездим, каждый день КАМАЗы без пропуска. Ну, люди работают, пожалуйста, вопросов никаких нет, зарплат то, что решаем. Нужды их не решаем, что надо. Нужными многие приходят. Не, ну, это тут так, а у тебя так, тут... ну, а да остальных. ну ты... остальных ведь как вопрос Я скажу остальных как. Здесь ведь надо работать. Не 24 часа на сутки, а 30, порой наговорил. Да, Ну не все же такие, ты же. Тебе же Гайдар приехал, же нет. А когда его учитываться, посмотрите. Сравнить экономику вашего хозяйства и других хозяйств. Никакие экономики. Не-не-не-не-не я не, не, не могу сказать следующее это уникальное, конечно, хозяйство потому что, во-первых, здесь есть зелентула, а во-вторых, здесь есть традиции которых, в принципе, в нечерновении практически нет традиции очень мощные личные лично, лично хозяйства очень крепкие семьи потом, это татарское в общем, село такое, и район много работы, да. очень много работ трудолюбивые, ну, есть несколько, конечно, как говорит, семья безурода вот но это нестандартное не дело другое дело что даже в этом районе много хозяйств очень слабых где либо нет лидера либо надеются на то что все вернется на другие там свалится и так далее. есть объективные сложности объективны самая главная сложность это на самом деле страшные засилие монополии дисплецы то есть нас материалы, вся техника, твоего друга Пескова, энергетика, да, энергетика это все их, это а, они, а они понимают, в чем дело они на рынке друг с другом конкурируют, они цены на молоко друг у друга сбивают, а как речь о компании заходит, или АГСМ, это один нефть завод, одна бензоколовка, там, ну, а, а, а, один завод производства удобрений, поэтому они да. объективно зажаты со всех сторон, и в этом смысле государственная поддержка абсолютно необходима, тут ясно. Но другое дело, что надо искать... Э, инвестиции доделать на У меня же инвестиции да, в коммерческой деятельности вложенного суда. Никуда, а в суда. Да, основной... плюс он коммерцией занимается. Да. В коммерческой деятельности. 10 миллиардов здесь основных средств. Угу. И это же не то, что вот так. У меня это то, что на самом деле И все вложил угу. в хозяйство, но это хозяйство не сегодня, а завтра будет отдачу давать. Угу. Да. Принесли паи люди добровольно. Добровольно без львов может быть? Да, принесли паи, вот, и он им платит э, ренту. Да, я уже понял, по 500 э, килограмм э, зерно, да. значит, другие да, только. Да. Он и да. платит ренту, это, конечно, дополнительный заработок, плюс еще собирают молоко с подворья. С молоком уже за счет своих средств приходится расти. И, конечно, это вообще очень а хорошее. А молоко кому продаете? Молочим а и заводом. И продаем. А прием есть? Ну, оплата есть, а я эту оплату беру на себя. Потому что, чтобы хотя бы люди зарплатывают у меня. С народом рассчитываться, а завод ему должен. Завод во время может... не рассчитывается. У завода долги перейдут, большие не Сотни миллионов должны мне завод. Лучший завод должен. Но я рассчитываю, чтобы ущемление в этом было, а не чтобы с то было. Нет, значит, организован сбор молока участника, что тоже является подспоримым. Хотя цены, конечно, смешные, сколько сейчас? Ну ты что, 600 рублей? 600, это, 600. Рублей? Ну, цены Это же еще Платишь, на самом деле это... на рынке молока происходят страшные дела, цена падает на молоко, просто падает и все. И, кстати говоря, вот мяскомбинаты, они тоже сейчас издеваются, они покупают, я вот вчера буквально в месяц заложили, 3 тысячи живого вместе. Ну кто сейчас будет продать за 3 тысячи? Ну, у нас, пожалуйста, по 3 тысячи, это, это абсолютно значительно. Что делать? Либо здесь создавать бойни и напрямую везти на Москву, что, кстати, многие здесь и делают. Вот, то есть здесь делать такие оптовые склады мяса. А есть, Ну, типа межколхозных бойн, которые раньше были, что можно было забивать, потом продавать по более высокой цене. Вот, либо, я не знаю. А вообще какая-то переработка мяса есть? Так, значит, перспектива на место переработка нет, но мясо оно зерновольское, вот, можно прямо сбить цены на хрест, вот мельница своя. Нет, но ну, здесь зерноводческое хозяйство, потому что зерна самая прибыльная. Ну вот прибыльная, и мельницу сейчас купили мы уже, поставим здесь. Переработка есть. мяса, значит, мы за 4 года построили 280 предприятий переработки. Да, но здесь, здесь, здесь нет, но в нет, районе, Алексей, в сколько? районе есть у нас Один, одна, значит. Ну, нет. у меня в хозяйстве нет смысла для того, чтобы все это держать. У меня должен быть зерноводец. по ним там, знаешь, ошибка была какая? Я не знаю, кто это решение придумал. Они все монополисты, эти предприятия. Одно на районе. Да? И по ним неправильно вообще было принято решение по приватизации. Было надо было кооперативно да, это была общая проблема где сцепили все коммунисты на, на самом деле, поможем. это второй вариант коммунистов, тогда на них, он все очень вы да. значит, да. Вы. Да! Здорово! Не видел! Да, да. Да. Мы не переживаем конечно, ну, конечно. Зал вот ему было. надо продавать? За Ну, вот это ¿no? Конечно, Может это ошибка ошибка beni gelir kamera biliyor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 Gelip artsanız peki, Ece biraz ediyem, rozm goinon dalam bir ru basically Ensuite, Frederik en Tühne Bir heel 今回 eles Ende mul tablesia Iyaa. annee Saul.com.ca de ad me o 따 right. Bir seems ceux 그 nasir, ele harmful dir. THE S 1949 nights suyendo. S Crime is making a car к The company suggests. On uh, angered. Nuh Zhe?an muse. ... tääungs. Thaless,� Ты também Yes. Duh, and�, but not. vertical. L gaps in sen bé atく 말 yentre. Err! On a train deさん y鉄 buには Buёмилиye.мет Golden. .com. Ilета toma sek. La mamma llah.CU, or Verse 1.ем under funnel. A.A.H.Himenuche. A а, ну, да. Восемь мертвых. Мне же это. А мама моточелюг. И там тут то такое. Ай, да, ну. И там тут.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 Она Да. Разберись, пожалуйста, семья динов. Газ. Меня помучить. И газ будет у Газ будет у нас. Женщины, А ключище зайти, Мухабарус, можно зайти. Я тоже ключи. У нас здесь, мы учим, не помним. Ключище надо ключище обязательно. Заход делай. Это У нас здесь отборщили на Совершенно дырявые, не знал, что Около конторы надо проходить. Чего у Индеки усиления? что я не знаю. Ремонтировать надо, ремонтировать хоть не... А сейчас, А что у вас сделал? Ну, трубы то берешь, а вы я не уже... Чтобы я выслеживал? Нет, что надо? Нет, все, я занимаюсь автобусом... Ну, ну, что Будьте что а, будь да, а, Я, я, я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 Howdy he doesn't mean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 Ами, семена, по-тюремне, ты загляди я Что такое? какой ты все-таки поразит? Ну, ладно, сюда, я вас не Хорошо, Спасибо. Спасибо большое. Пока мы не давайте. До свидания мы держим. <связь> пока. <поставлен> до свидания. Movie. Всего хорошего. На <поставлен> на, всего хорошего. <поставлен> <поставлен> Алексей, накажи. Алексей. Ай, а где Позвольте отойти, пожалуйста, до край площадки на всякий случай. Случай бывают всякие. Правильно. Гарантия на всего.